Ismillah Alhamdulillah Rubbil 22 урок, 22 урок, буква заль. Будем проходить букву заль, зура, зура, кукуруза, зура, заль, заль, Исмилахи Рахман Рахим. Мы прошли с вами. Такие буквы, как Х, Я, сегодня будем ЗАЛЬ проходить. Букву ЗАЛЬ. Дот мы прошли, Айн прошли, кяв, прошли. По милости Аллаха. ЗАЛЬ. Буква ЗАЛЬ. за ви Межзубная буква ЗА. ЗАЛЬ. Кончик языка ставите между зубами, верхним и верхними и нижними зубами. за за за за Итак, буква ЗАЛЬ. ЗУРА. ЗУРА. Здесь мы должны много-много-много писать, рисовать. Правильно букву ЗАЛЬ. То есть смотрим. У саммель харфа ЗА. Буква ЗА. Разукрасить нужно будет букву ЗАЛЬ. Разукрасить. Итак, ЗУРА. Кукуруза. Текст. сразу перейдем к тексту. Фи изаати, -да фи -да Смотрите, фи изаати -да сабахи, дати -да сабахи. Утренняя трансляция радиовещание. вещания. Фи -да сабахи. Караат нурату, караат нурату. Тас смотрите, ТАССУКУНА, Караат это признак глагола. Караат тас это означает, что она кто-то женский род. Араад прочитала Нура. То есть Нура зачитала, можно так сказать. аль халибу ун Аль-Халибу, молоко. Аль-Халибу, это молоко, понятно, да? В некоторых говорят Алябан, но в некоторых говорят Халиб. Хрида-ун это пища. Это еда. Пища Муфидун, полезная. Полезная пища. Полезная еда. Аль-Халибу гыза он муфидун. ва видун А его вкус ля-Вид. Ля-Видун. Вкусный. Ля-Видун. Там. Вкус. там это его означает. Ва – это И. Или А. Можно перевести как А, или можно перевести как И. Понятно, да? Значит, ля-Видун – это Сладкий, приятный. Ватамуля видун, приятный. Валь на кун. Смотрите, здесь несколько разных слов. Вау это И, переводится. И. Потом лям, потом нун. Потом кун. Смотрите, здесь очень много слов собралось. Вау, это И. Потом «лям» и для приказа «лям» для приказа «накун». И мы должны здесь «мы должны» «накун». «Вальнакун» – это приказное. Мы должны быть «вальнакун» хавирина хавирин от слова «хазр», «тахвир», например, «предостережение». Мы должны быть осмотрительными, осторожными. «Миназзубаби». От зубаба это муха. От мухи. Валбауды. Вальбауды. бауд. Зубаб это муха, а бауд это у нас комары, москиты. Бауд. Бауд это комары, москиты. Еще раз читаю. Фи дати с сабахи караат нурату. Аль халибу гидаун муфидун. Ва та муху лавидун. Вальнакун зубаби Шакират, каидатуль мадрасати. Каида, Шакарат. Смотрите, шакарат. Опять та с сукуном это признак глагола. Это значит признак глагола мадой. Похвалила. Похвалила руководительница школы. Каида. Каида это руководительница. Там Арбута на конце, видите. Каида это означает женщина. Каидатуль мадрасати. Поблагодарила руководительница школы. Нурата. НУРУ. НУРАТА. Видите, на Фатху заканчивается НУРАТА. Это означает КОГО. КОГО она поблагодарила? дату На ДОМУ заканчивается, это означает, что это файл, То есть действующее лицо. Она поблагодарила. А КОГО уже НУРАТА на Фатху заканчивается, это означает НУРУ поблагодарили. Девочку по имени НУРА. Ее поблагодарила руководительница. Шакиратко и датуль мадарасати нурата. факолят, и сказала она. И она сказала, анти, ты тильми затун, ты ученица, закия тун, закия умная, закия. И, воа говорит, мухадзаба, Мухадзаб. мухадзаба это воспитанная, мухадзаба, закия тун, тун. Это воспитанная. Такие он умная и воспитанные. Понятно, да? Итак, еще раз читаем. Фидатис сабахи. Вот здесь, обратите внимание, есть слова, которые женского рода. Все слова, у которых, которые заканчиваются на тамарбуту в конце, это значит женский род. Это означает женский род. И также глаголы Который заканчивается на ТА с суккуном это глагол женского рода. Значит, мы будем сидела, читала, зачитала, повалила. Это все будет указание на женский род. Значит, та марбута в именах женский род, а та мамдуда с сукуном это указание на глагол женского рода. Давайте теперь будем находить эти слова. и Ида - это женский род. Имя женского рода. Идаатисабахи. Кораат. Это глагол женского рода. Прочитала, зачитала. Нура. Нура. Это женский род. Смотрите, там арбута на конце. Аль халибу гыдаун муфиду. Халиб, молоко, еда полезная. Ватаамугу видун. А его вкус вкусный, приятный. кун И мы должны быть хавирина, осторожными. Минадзубаби. От мухи, от мох и альбо, и москитов. Шакарат, глагол, смотрите, Шакарат это глагол мады, значит, глагол прошедшего времени, похвалила. Каидату, потому что там Арбута, там Сукуном на конце, потом Каидату, кто ее похвалил, кто похвалил. Каида, руководительница. Она, смотрите, там Арбута есть на конце, значит, руководительница. Можно было сказать руководитель Каид. А здесь Каидату. Руководительница. Аль-Мадрасати. Аль-Мадраса Аль тоже школа. Это мадраса. Тоже там арбута на конце. Признак женского рода. Нурата. Нуру. Она поблагодарила, похвалила. Факалят и сказала: Смотрите, калят это глагол женского рода. Сказала. Анти Тильмидатун. Ты тельмида, ты студентка, ты ученица ученица тоже будет женского рода там арбута на конце закиятун умная смотрите там арбута Мухадзабатун, воспитанная тоже будет там арбута на конце фити собаки кара от нурату аль-халибу гайда он муфиду вот тамгуля видун вольна кун хадырина ми зубаби у альба ауды шакиратка нурата Факалят антительми Понятно. Итак, текст мы поняли. Давайте посмотрим теперь новые слова. Акрау, я читаю. Ида ату, это радиовещание. вещания. Ида ату, ради вещания. еда, пища, еда. Гида, гида, пища, еда. Ладиизм, ладиизм, ладиизм, вкусный, приятный. Хадирина. Хадирина. хаверина. Осторожные. Должны быть мы осторожными. Осторожные. Зубаб муха. Зубабун муха. Тельмизатун. датун Ученица. Закийятун. Умная. Мухадзабатун. Воспитанные. Закийятун мухадзабатун. Так, дальше. Дальше. Правила. Здесь у нас правила. Альфиаль. -фи Смотрим. Фиаль. Есть у нас признак, то есть у калям состоит из трех частей. Исм, фиаль и харф, который пришел со смыслами. Вот фиаль, это часть каляма, это часть каляма, фиаль. И у него есть признаки, чтобы мы узнали, где у нас фиаль. Давайте здесь вспомним некоторые признаки, признаки фиаля. Признак первый фиаля – кад. Если мы увидим кад – Кад значит после него придет фиаль. После кад придет фиаль. Либо мады, либо мудория. И у каждого будет свой смысл. Кад. Дальше, если будет та в конце. Та с сукуном, Мы уже это в тексте разбирали. Калят, шакарат. Да? فعلات, шарибат. Это та с сукуном. На конце это признак фиаля. По форму прошедшего времени. Дальше. Син, буква син, если впереди придет, перед глаголом мудоря, например, саяфалю, санамши, саджри, сааро. То есть, если син, это указание на будущее время. Я сделаю, мы выпьем, мы выучим, мы сделаем. Это вот это син, указание на будущее время. А есть еще на далекое будущее указание, это сауфа, перед глаголом придет сауфа. Сауфая алямун, Сауфата алямун. Вы узнаете. В будущем времени вы узнаете. Сауфа это признак будущего времени, далекого будущего времени. Итак, пример. На код, например, код. Код кома. Код кома. Встал. Встал. Код уже встал. Уже встал. Код, кома. Значит, кома это будет фиаль. Потому что впереди него стоит признак фиаля. Код. Код. Например. Следующее слово. -а Та, -а -та. с сакуном указание то, что глагол здесь. Мы имеем дело с глаголом. -а она сделала. Что-то сделала она. Дальше. Син, например. Са он сделает. Са он сделает. В ближайшее время он сделает. Са потерпи, потерпи, он сделает. Са Или в далекое будущее время. Сауфаяфалю. Он сделает. В далеком времени он сделает. Сауфа яфалю. Итак, кода кама здесь у нас признак кад. Кад, это Фалят это тассукунам у нас. Это признак того, что глагол «мадай». Форма глагола в прошедшем времени. Дальше. Син в слове саяфалю. И сауфа в слове сауфаяфалю. Сауфаяфалю. Это вот признаки, четыре признака. Код. И та с укуном, потом син и сауфа. Это признаки того, что мы имеем дело с глаголами. Запомните эти признаки. И вы уже можете даже уже в тексте находить эти признаки. И смело говорить, что мы дело имеем с глаголами. Закия. Закия. Мы сказали, что там арбута это признак женского рода. Имя в женском роде. Умная. Закия. Хадирин. Зубаб. И пятое задание. Здесь нужно опять. Заль. С фатхой за. «да», с доммой за. Заль. С кесрой за. «да», за. Дальше у нас мад. Удлинение. Удлинение звука. В два раза. Заль. С и олив. За. «да», Заль. С доммой и вау. ду, Заль с и я. Ви, заду, зи Два раза тянем. The, the, the, the, the. Здесь мы читаем задание шестое, читаю слова, потом пишу, выписываю из этих слов отрывок этого слова, который будет на сукун заканчиваться, который с сукуном. Например, слово тильмида, тильмида. Мы тиль выписываем. Например, следующее слово ⁇ могу его еда. Здесь тоже нужно будет выписать именно первый звук, который заканчивается на сукун. То есть ⁇ ТА, та ⁇ подсказка. ⁇ ТАЗГАБУ, здесь тоже нужно будет выписать первые буквы. Или ⁇ Аль-Халибу ⁇⁇ Аль-Халибу ⁇ тоже нужно что-то выписать. Это вы уже... Должны самостоятельно сделать Здесь дальше в седьмом задании Мы должны посмотреть как пишется буква Даль Она над строчкой Она пишется вот так И точечка наверху И в конце слова или в этом в серединке слова Она пишется одинаково В серединке или в конце Потому что она не дает соединения влево Буква Даль не дает соединения влево Запомните Здесь у нас задание Много-много-много раз писать букву Даль И много слов Закия, разад, Тильмиид, Тильмида. Понятно, да? Закия. Умная. Разад, разад. Дождик. Разад. Дождик. Рададун. Дождик. Тильмиидун ученик. Тильмидатун ученица. Видите, тельмидун. Там арбута нету на конце, значит это мужской род. Тильмидатун, там арбута на конце. Это женский род. Тильмидатун он тельмидатун. Нужно дальше дописать все. Где буквы не хватает, надо дописать. Закия, разад, тельмид, Тильмидатун. И все это заполнить, все это написать. Нужно задание, задание, задание. Дальше. Арсамудайра, хауляль-харфи, заль. Сумактубугу. Итак, зубаба, муха. Бузур, бузур. Это семена. Семена уже растений. Семена бузур. Вира, Вера. вира – это локоть. Локоть часть руки. Вера. Ахада, ахада. Он взял, ахада, он взял. Это и надо слова, будет тоже так же написать. Следующее задание: второе. Ухаллялюль калима аль-атия сумма актубуха. Бузур. Здесь слово бузур. Бузур, смотрите, во множественном числе. Базрун, бузур. Бузур это много. Семена. Семена мы должны разложить на буквы. И написать все буквы по отдельности. Написать эти буквы. То есть здесь мы в треугольничках мы пишем буквы, раскладываем слово бузур. То есть ба с домой пишем в первом треугольнике, во втором заль с домой и вау бузу. И ра с танвином в третьем треугольнике. И дальше мы пишем это же слово бузур. Отдельно. Бузур. Семена. Базрун. Бузурун. Семя. Семи, семечки. Семена. Семена растений. Третье задание. Акту буль аль атия Мадбута. Бишакль. Здесь нужно правильно писать. Аль-Халибу гдаун муфидун. Ватааму ладидун. Здесь нужно писать. Аль-Халибу гдаун муфидун. Ватааму ху ладидун. Как можно больше нужно писать. И в свои тетрадки тоже пишите. Запоминайте вот эти выражения, их надо выучить прям. Аль-Халибу гыдаун муфидун, вата Когда перед вами мама поставит или бабушка поставит молоко, вы сразу говорите, аль-Халибу гыдаун муфидун, вата Аль-Халибу он муфидун. Обычно на уроках дети все повторяют его по много-много-много раз, читают и повторяют. И хором даже читают. Учитель заставляет их читать. Ал-халибу гидаун Муфиду. ватамуху ладидун. Ал-халибу гидаун мувидун, Понятно, да? Это нужно много, много, много раз читать. Ал-халибу гидаун мувидун, ватамуху ладидун. И писать нужно это. Следующее. Уلاحظوا الجملة الآتية ثم اكتبوها في دفاتري. Смотрите предложение, потом посмотрите на него внимательно, потом читайте. Я вам буду его зачитывать вслух, а вы должны будете его писать уже в тетрадке у себя. Шакарат каидатуль мадрасати нурата. Похвалила руководительница школы Нуру. Шакарат каидатуль мадрасати нурата. Шакарат, берете тетрадь, теперь уже не смотрите, а просто пишите под диктант, диктант, диктовку мою. Шакарат, шакарат, та с сакуном на конце ратта а и дату а и дату и дату где- то что-то надо протянуть два раза а и дату мадарасати аль-мадарасати, нурата нурата нурата следующее пятое задание мы пишем свои тетрадки что нам читает зачитывает учитель учитель Здесь нужно написать много-много слов, где буква ЗАЛЬ присутствует, да? С харакятами, и значит нужно, нужно написать это в тетради. Например, БУЗУР, слово БУЗУР, БУЗУР, ЗУРА, ЗУРА, КУКУРУЗА, например, ЗУРА, КУКУРУЗА, ЗУРА. Бузур. Зура. Дальше. Зубаб. Зубаб. Зубаб. Муха. Зубаб. Четвертое слово. Изара, изара, Иза. Там арбута на конце. Изаратун. Изаратун. Иза. А. Ну и еще. Муаз. Имя мальчика, например, Муад. Муад. Муад. Пятое слово это Муаз. И еще напишите лявид. Например, молоко лявид. лявид. лявид. лявид. «Ля И последнее слово давайте ряда Еда. Пища-еда. ряда-ун. ряда-ун. Гыда. Переходим к тексту. Муад вазиаб. Муаз и волк. И волк. Муаз и волк. Атолля, муадун, атолля. Это глагол. Смотреть. Посмотрел. Муаз мин нафидати альманзили. Мин нафидати. Алманзили, а Атолля Муаз мина да тилманзили. Посмотрел Муаз из окна жилища. Посмотрел Муаз из окна жилища. Фараа и увидел Раа увидел. Санабеля, Санабеля, Колосья, Колосья, Санабель, Санабель, Сунбуль, Сунбуль, Санабель. Понятно, да? Санабель. Это колосья. Множественное число санабеля, аддурати, санабеля, дзурати. кукурузные колосья, аддагабия, аддагабия золотые. Татамаялю, татамаялю качаются. Татамаялю, маяля это качаться, да? Склоняются они. Татамаялю, татамаялю. То есть колосья татамаялю, склоняются, качаются. Фильгаваи, филхавай на ветру. Филхавай на ветру. От фильгаваи, филхавай, от Только тол тол это открытом, на открытом воздухе. Филхавай, фи толькой. Ватамлау, -тол альхакала. Вот тамляу альхакля тамляу это слово малаа малаа заполняют вот тамляу поле и заполняют поле поля вот и заполняют поле вор альфалляха и Муаз увидел альфалляха крестьянина крестьянина на поле который работает яскияяския который поливает их. Поливает их альмаа водой. Аль-азба. Аль -азба. То есть азбун это пресная вода. Пресной водой. Ва-код ва шаммара. Смотрите, ва шаммара. ва мы уже знаем, что это признак. Код это признак глагола. Значит после него придет глагол. ва шаммара. Шаммара это значит глагол. Ва шаммара. И он засучил рукава. Ан зира Мы проходили это слово. Зира. Это часть руки. От кисти до локтя. Ан То есть до локтя. Понятно, да? Засучил рукава. Ан зира айхи. А мин баид. И издалека. И издалека лямаха лямаха заметил лябан вамин барит лямаха лябан волка кода алика кода алика опять «кад» это признак глагола после него алика это будет глагол кода алика кода алика да илюгу зацепился его хвост за ограду поля за ограду поля бисияджил хакли «Фанада муадун альфаллаха». И позвал. «Фанада». «Нада» позвал. И позвал муад крестьянина. Смотрите, какой интересный текст. Но он не законченный. Не Что же там произошло? Освободили ли они э, волка или нет? Это уже нам нужно самим, каждому придумать. Еще раз читаю. Муад вадзиаба. أطلع عاد من نافذة المنزل، فرأى سنابل ذرتي، سنابل ذرتي الذهبية، زلاتي كالوسية، سنابل ذرتي الذهبية تتمايل في الهواء، في الهواء الطلق، وتملأ الحقل، وراء الفلاحة يسقيها الماء адба фанада Итак текст муаз и волк посмотрел муаз из окна жилища из окна жилища и увидел колосья колосья кукурузы, золотые колосья, золотые колосья кукурузы, которые склоняются в, э, на ветру, которые склоняются на ветру, на, на, на открытом ветру, альхакля и заполняют поле, и увидел крестьянина, который яский который поливает их водой пресной аля адба альма аля адба уакот шамран андира он засучил у свои рукава до локтей и и, и и вдалеке заметил волка када али када илюгубиси хакали зацепился его хвост за э, ограду поля Фанадаль муаду муадун аль и позвал муаз фаллаха ين معظ والذئب معاض والذئب معظ والذئب أطل معظ من نافذة المنزل فرآش صنااب الذورة الذهبية تتميل في الهوائي الطلق وتم الحقلة ورأى الفلاحة يسقيها الماء العذبة وقد شمر عن ذراعه ومن بعيد ه ذئبااً قد علك ذيله بسياج الحقل فنادى معاذ الفلاحة معاذ والذئب أطل معاذ من نافذة المنزل فرأى سنابل الذرة الذهبية تتميل في الهواء الطلق وتملأ الحقل ورأى الفلاحة يسقيها الماء العذبة وقد شمر عن ذراعيه ومن بعيد لمح ذئبا قد علك ذيله بسياج الحقل فنادى معاذ الفلاحة سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك